Я скошен был, в цвету своих грехов, не причащен и не помазан, не свет чечен призван был к ответу под бременем своих несовершенств. О, ужас! Ужас! О, великий ужас! Не потерпит, он есть в тебе, природа, не дай постели датской королицы отложен в блудок и кровосмешение. Но, как бы это дело ни повел ты, не запекай себя. Ну, вы знаете, получается так, что я как раз беру, ну, вот в данном случае, если говорить про Гамлета, то, что мне говорили все, что это невозможно сделать. Это невозможно сделать, это невозможно сделать э, э, в театре именно, который работает на жестовом языке, потому что это очень сложно, Шекспира перевести на жесты, ну, как бы, что это там... Это нужно слышать стих, а тут э, это не важно. Ну и так далее. В общем, невозможно, невозможно, невозможно. Но не потому, что я такая упрямая, это тоже есть, конечно. Но мне показалось, что как раз это возможно, потому что жест он очень выразителен и как слово которое в стихах оно крупное очень оно другое не бытовое при том что чувства все должны быть очень подлинными так и жест когда он крупный он как какая-то какая, -то, какая -то фреска как что то такое вот. поэтому в общем критериев никаких нет и в Завет. Не смешено ни с чем. Мне кажется, все то же самое, просто только мы говорим на жестовом языке и все. А так и подготовка, работа, нагрузка, все, все, все то же самое, как в любом театре. И все зависит от коллектива, от команды. Мы просто у нас такой очень сплоченный коллектив. Но у нас тоже вот мы где учились в академии Российской государственной академии искусства. Там есть техника речи, голосовой речи, есть техника жестовой речи. А жестовая речь это наш хлеб, это наш родной язык, да? поэтому родной язык, но когда мы учились, нам, нам, как говорится, работали над нашим языком, его как бы шлифовали, то есть делали такие да, руки выразительные. более выразительные дела. Безумный от любви к тебе. Не знаю. Но что-то. И что сказал он? Но это просто не нужно себя этого лишать, нужно идти смело, не бояться, что чего-то можно не понять, потому что у нас как бы всегда есть перевод. И все будет понятно. В общем, я просто зову смотреть и не, не опасаться. Да, я согласен с Юрией Юрьевной, чтобы у зрителя не было стереотипов, что инвалиды и что на жестовом языке, а чем мы отличаемся? Ничем. Мы такие же, как все, вот у нас все то же самое. Единственное, что у нас отсутствует слух. И все. У кого-то больше, у кого-то в меньшей степени. И все.